И снова вести с полей. Кстати, есть мнение, что капельница это... Ну, это значит больные у вас растения, если вы им капельницу ставите. Что надо как бы по-другому, немножко, натуральным способом делать влагу. Мульчий, конечно. Еще есть парни которые говорят что надо делать определенные каналы углубления в земле и водоемы на своем участке которые будут собирать воду и таким образом э, не надо вот капельницы делать и так далее печка кстати Разваливается. Она треснула на три части. Раз. О, уже пять. Так вот. Еще здесь треснула И вот это отдельно. Здесь, ну просто насквозь. Дырка из стопки. Вот здесь у нее немножко обвалился вход, не знаю как это называется, закладка, <смех> ну, в общем печка разваливается. Я думаю, что тут дело в том, что вот здесь я набирал глину для того, чтобы делать печку, и здесь хорошо видно вот это одно, а это другое, да? Цвет и промокаемость очень отличается. То есть я думаю, что Одна из проблем этой печи была в том, что не все, что в этой куче, это глина. Ну и конечно еще очень важная проблема в том, что. Нужно чтобы печь сохла месяц, два примерно, прежде чем ее первый раз топить. Я подождал день, мне казалось, что это очень долго. И самое главное, что хочу показать, новый свиной дом. На этот раз, со всех сторон, он забит наглухо. То есть, э, вот этих досок не было. Ну, то есть, э, у нее со всех сторон было вот так вот, просвечивалось. Это дворик. Теперь, э, когда мы сюда приехали в последний раз, свинья сказала да я не хочу больше никакого двора хочу гулять у тебя все равно в что испортилось." и сказал да ты вообще свинья наглая и жирная но пришлось все таки убрать забор и теперь у свиньи дом намного лучше а ограды забора нет, и она снова гуляет по всему участку. Ну прямо сейчас она сидит хрюкает дома. че она там хрюкает? Слышь, свинья! Эй! Стесняется. Может. Вот В общем, по всякому тут утеплялся ее дом. Ну, конечно, там есть щели.